Привет, друзья! В этом видео вы узнаете о дате выхода следующих серий "Основания", Осман и Легенда». Как вы знаете, Мехмед Баздак, продюсер этих сериалов, поделился хорошей новостью в своем инстаграм-странице. Текст публикации озвучим без изменения. Случаи коронавируса, которые недавно снова участились в Турции и в мире, также повлияли на наши декорации, из-за этой ситуации. Когда тесты некоторых из наших актеров были положительными, произошли задержки в съемках нашего сериала Легенда и Основание Осман. Мы заявляем, что превыше всего заботимся о здоровье наших актеров и команды, и мы хотели бы поблагодарить нашу аудиторию за терпение и понимание, которые ждали легенду и основание Осман. Легенда выйдет на АТВ с новыми выпусками во вторник, 18 января и «Основание Осман» в среду, 19 января. Так написал продюсер сериала Мехмед Баздак. Вы тоже можете посмотреть на его странице в Инстаграм. Точная дата выхода 78 серии основания Осман» 19 января на турецком языке, а с переводом выйдет на следующий день. Как всегда ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Не забудьте поставить лайк и напишите в комментарии, если вы тоже рады этому новости. Всем спасибо за поддержку и до новых встреч!